Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на высказывания Путина относительно пятой колонны. Его беспокойство на сей счет мне абсолютно понятно. Хочу, чтобы внимательно послушали. Это касается и некоторых сидящих в данном зале. Когда уже фашисты развязали войну против СССР, посла США... Джозефа Дэвиса спросили, что вы скажете относительно членов пятой колонны в Москве. Он сказал, у них таких нет, они их расстреляли. В противном случае они бы проиграли войну. Я не за расстрел, я за то, чтобы мы сделали выводы из обращения президента. Пока я этого не вижу, даже по вопросу, который задала Астанина, если в центре Москвы можно поставить уродливую статую, которая оскорбляет всех нас накануне 1 мая Дня Победы, значит далеко не было получено в том числе и в нашей матушке столице. Путин отметил День космонавтики. Хочу еще раз вас поздравить с этим славным праздником. Это ибо Юрий Гагарин это символ отечества, наша гордость, наша чистая память, наша негасимая правда и неизгибаемое достоинство, он месяц Лукашенко был на Восточном, и там ему задали вопрос относительно операции, в том числе и пятой колонн. Он ответил, на мой взгляд, предельно честно. Столкновение было неизбежно, идет по плану по, до достижения намеченных целей. Но еще раз хочу подчеркнуть, цели у нас с вами три. Это прежде всего обеспечить многополярный мир, в противном случае будет опять мир Пакс американа где нам и русскому миру места нет. Это означает, и дальше будет продолжать войну и против языка, культуры, науки, образования и всего вместе взят. До достижения поставленных целей. В данном случае, на мой взгляд, цель победить нацизм и фашизм. В противном случае он сползется по всей Европе. И придется многим молодым людям одевать шинели. И быть ли русскому миру на самом деле, в том числе и на ридной Украине. Меня несколько порадовал, удивил одновременно опрос. 80% поддержат нашу операцию, 20% нет. Но я посмотрел, кто. Там среди тех, кто не поддерживает, очень много и молодых людей. Я полагал, что в школах и вузах размернут массу и работу по разъяснению, в каком мы все положении с вами оказались. Но этого не вижу и не чувствую ни по деятельности министров, ни учителей, ни директоров школ, ни деятелей культуры. Это абсолютно неверно. Если мы дружно все поддержали и думаем что Федерации в без, мы должны объяснить людям, что мы преследуем, какими средствами и почему мы активно поддерживаем ребят, которые верой и правдой защищают и русский мир, и наш язык, и достоинство, и Донбасс, и нашу историческую дружбу с Ридной Украины. Пятая колонна – это одно из самых опасных явлений. Я их видел в 1991-м. Толпой ходили по Москве. Я видел в Центральном комитете, когда приводил материалы о том, как развивались события в Тбилиси. Там один генерал Родионов голосовал против военной операции, на него свалили и потом на нем, собственно, отыгрались. из Прибалтики привез, кто там предал все и продал, какие средства были вкачаны американцами. В каждой группе из трех журналистов два были ЦРУшники. Яколю положил это под сукно. И даже рассматривать не стали. Если вы сейчас посмотрите Бесогон-ТВ, я считаю, просил бы председателя, может быть, здесь обсуждение устроить. Последний Бесогон-ТВ Михалкова «Эффект Титаника». Его следует посмотреть, и вы увидите лица той предательской своры, которая, собственно говоря, душит страну. Не случайно сейчас и коломейцы задали этот вопрос на эту тему. Я попросил, дайте мне список, кто руководил последнее время и кто сейчас в это трудное и для крайне опасное для всех нас оказался там, за кордоном. Меня больше поразило пять вице-премьеров, которые продавали нашу собственность вместе с СРУшниками. И материалы расследования, как они это допустили, лежат в Государственной Думе. Давайте вернемся и посмотрим. Это один из самых принципиальных вопросов. Тогда будет понятно, почему на народные предприятия с утра до вечера наезжает это сворая, и сегодня ее прикрывает наш генеральный прокурор. Я к вам обращался, так не получил от них разумительного ответа. Я посмотрел, Козырев был министром иностранных дел не России, а США в России. Сидит и там обслуживает. Железные дороги, Кунин меня все убеждал, оказывается, он уже в Германии пристроился. Я был просто поражен и потрясен. Дворкович сдал даже нашего гениального шахматиста Сергея Корякина, который вообще-то является украшением шахматного мира и нашей державы. Что касается и, и финансов, экономистов, просто и так далее. Ну вот, теперь господин Чубайц побежал в сторону Стамбула, вместо чтобы бежать в Магадан, там еще работы довольно много. Но вообще говоря, это не шутки. Люди, наделенные огромными полномочиями, имеющие архивы, знающие все стратегические ресурсы, знающие географии и все остальное, все это всегда было под грифом секретно. Вот Сереза Савицкая с нами много лет работает. Здесь благодарим, дай Бог ей здоровья. Фильм об Икануре, а это одна из самых легенд созидательной работы. Два года строили плюс-40 зимой, и плюс-40 летом. Два года освоили территорию равную Кипру. Построили аэродромы, дороги, все. Фильм гениальный. Я их принимал, награждал. Не люди, а золото. Что нам Эрнс показывает по, на эту тему? В час ночи я смотрел по первому каналу в день праздника. Вот вам реальная пятая колонна. Ведь это можно гордиться, можно показывать, можно восторгаться. И на этом надо воспитывать новое поколение. Люди построили пуповину, связывающую с космосом, построили вопреки всему и вся. Начальником стройки был тот, кто в Трептовом парке памятник нашему солдату и девочке водрузил там. А в Трептовом парке после войны ни одного целевшего дерева не было. Я там рядом служил три года. Вот это надо показывать и рассказывать, тогда и будут воспитываться те, кто в состоянии достойно оценивать. Мы говорим о пятой колонии образования. Ведь Фурсенко сидел тут, нам доказывал, что надо выбросить из 19 предметов великой русской советской школы все и оставить физкультуру. Раб должен быть здоровый и сильный, иностранный язык поднимать голос своего хозяина и еще ОБЖ и историю по Соросу. Я вынужден был Путину ходить и сказать, ведь это не просто преступление. Завод взорвете, я его через два года восстановлю. Любой завод. Но вы взрываете систему образования, которая формировалась 300 лет. Она была лучшей в мире признана. Вы, министр ваш, приносит то, что уничтожает страну на 20 лет вперед. Сидит и сейчас определяет нам образовательную политику. Ливанов пришел Убрал, разрушил все, всю вузовскую систему от начала до основания. И так, если смотреть вот по финансам, сейчас мы расспрашивали, смотрели. Неужели нельзя было эти деньги оставить дома? Неужели нельзя было эти 300 миллиардов долларов вложить в дороги, в заводы, в электронику, в станки, в робототехнику, в мозги, детям войны? Неужели это сложно было? Абсолютно несложно. Нам надо понимать, куда мы приехали. Надо принимать сейчас ответственные решения. И понимать, что лишь дружная, согласованная, слаженная работа может оправдать и может принести нужный результат. Пока, мне кажется, и в Доме у нас творится, царит благодушие, тогда, когда ребята сражаются отчаянно и храбро. Но они требуют поддержки. И вот та бабушка с красным знаменем, которая пришла, взяла... У бандеровца хлебушка себе, потом увидела, что он топчет ее флаг, бросила и сказала, отдай мое знамя. Вот сейчас мы будем отмечать 1 и 9 мая. И если я увижу вокруг мавзолея снова забор фанерный, отгораживаются не от Ленина, от 32 маршалов, которые командовали, от Гагарина с своими друзьями, от великих ученых Королева и Курчатова. Путин должен прекрасно понимать, нацию надо объединять в это, в это сложное время. А для этого мы должны прежде всего сами здесь в Думе показывать пример.